Всем привет! Сегодня мы разберем один из очень интересных и полезных отчетов Яндекс Метрики. И называется он «Отчет по расходам на рекламу и ROI». Для кого подходит данный отчет? Для рекламодателей, которые используют несколько рекламных систем, оценивают доходность каждого из используемых каналов, работают с большим количеством компаний в нескольких системах, которым удобно сводить статистику в одном месте по всем необходимым метрикам, и тем, кто в будущем будут настраивать сквозную аналитику, где основным источником сбора данных является метрика. С помощью отчета можно отслеживать, насколько хорошо проходит та или иная рекламная кампания, созданная в любой рекламной системе. В отчете отображаются данные по компаниям, объявления которых ведут на сайт, не в мобильное приложение. Если коротко, о возможностях отчета. Отчет поможет сравнивать расходы на разные рекламные каналы, их окупаемость, ROI, с детализацией вплоть до ключевой фразы. В отчете могут быть отражены расходы на любые рекламные каналы. Вы можете добавить расходы на любые рекламные системы, трафик из которых вы разметили UTM-метками. Чем более детальную разметку вы сделаете, тем более подробными будут данные в отчете по компании, креативу и ключевой фразе. Быстрая статистика по директу. Расходы на директ доступны в отчете сразу, не нужно размечать ссылки из директа UTM и загружать статистику в метрику. Чтобы посмотреть ROI, добавьте в отчет C, для которой передается ценность, или метрику ROI по e-commerce доходу. Как можно загружать расходы в данный отчет? Все очень просто, и есть три способа. Вручную через CSV файл, через коннектор или по API. Как воспользоваться данными функциями? Необходимо перейти в конкретный счетчик «Метрики», раздел «Настройки», подраздел «Загрузка данных» и выбрать расходы на рекламу. Далее следует выбрать способ загрузки расходов по выбранному счетчику. При загрузке расходов вручную выбираем соответствующий пункт. При выборе способа загрузки вручную, чтобы загрузить данные, необходимо, чтобы они соответствовали определенным требованиям в котором можно видеть справки. Ссылка на справку находится в описании. Среди основных требований, которые должны выполняться, нужно загружать данные в виде CSV-файла, должны быть отражены следующие поля. Период, за который передаются данные. Сумма, которая была потрачена на рекламу без учета НДС, Значение UTM-метки, которое указано в URL-ссылке в рекламном объявлении. Среди всех параметров обязательным является только utm source. Среди необязательных полей, которым может быть уточнен полученный отчет, трехбуквенный код валюты, количество кликов по рекламным объявлениям, значение остальных параметров UTM-метки. Пример документа для загрузки можно посмотреть в справочной информации. Также вы его видите сейчас на экране. Если воспользуются функцией загрузки расходов через коннектор, то доступны два варианта. Загрузить данные из Google Ads или воспользоваться дополнительной сторонней интеграцией. Чтобы загрузить данные с Google Ads, нажимаем кнопку «Подключить», авторизоваться в аккаунте, который имеет доступ к аккаунту Google Ads и из которого необходимо подгрузить информацию по расходам, выбрать сам аккаунт, и данные будут попадать в метрику с этого момента. В отчете это будет выглядеть следующим образом. Если вы выбираете интеграцию, то описаны возможности интеграции, а также подробный способ настройки от представителя той или иной интеграции. Если говорить про третий способ загрузки данных через API, то тут вам потребуется помощь программиста. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!